Ну, а в 16.30 на нашем канале смотрите программу «Малахов». Пропавшую модель Грету Вятлер искали целый год. Девушка загадочным образом исчезла из отеля в самом центре столицы. Она написала знакомым, что уезжает из страны и перестала отвечать на телефонные звонки. А в марте этого года ее тело нашли в чемодане в багажнике машины ее возлюбленного Дмитрия Коровина. Дмитрий признал в убийстве, но мать и не верит. Его словам и считает, что парня подставили. Кто причастен к расправе над Греты Ведлер? И почему тело девушки не могли найти целый год? А когда нашли, вопросов стало еще больше. Все новости всегда доступны на медиаплатформе. Смотрим в приложении или на сайте, а вести продолжают следить за развитием событий. Будьте с нами. Эфир продолжает вести Самарского региона в студии Ирина Тумбарцева. Здравствуйте. Смотрите в программе. Сильные впечатления, конечно, каждый раз эмоции я испытываю, когда бываю на этом объекте. Готовность нового моста через Волгу достигла 70%. Расскажем, когда завершится строительство крупнейшего инфраструктурного проекта страны. Навалились дружно. В Самаре автомобилисты спасали горящую легковушку. Время чудес и подарков. Кинорежиссеры уже делятся ими со зрителями. Расскажем о новинках проката с новогодней атмосферой. Соединяя берега и континенты, готовность моста через Волгу преодолела экватор. Крупнейший инфраструктурный проект страны посетил губернатор Дмитрий Азаров. Надо сказать, инженеры и рабочие движутся по графику, преодолевая различные трудности. Все подробности в материале Ольги Федоровой. Уже выполнено более 70% работ на самом мосту и на трассе обход Тольятти. Темп не снижает ни эпизодические трудности с поставкой металла, ни капризы погоды в виде сильного ветра и шторма. Впечатление, конечно, каждый раз эмоции я испытываю, когда бываю на этом объекте, а бываю здесь достаточно часто, задача стоит, чтобы в 2024 году мост был сдан, и я уверен, мы с ней справимся. Сейчас ведутся работы на всех 26 опорах. 15 уже готовы. Выполнено надвижки 7 пролетных строений с одной стороны и 4 с другой. В январе берега должны соединиться. Сейчас готовы почти 50 километров трассы обход Тольятти. 48 километров у нас уже в верхнем слое покрытие. Освещение установлено. Из 4700 столбов 3800 уже установлено, и из 250 километров барьерного ограждения 100 километров тоже уже пробит установлен. Залог ритмичности строительства этого важнейшего объекта ⁇ стабильное финансирование в необходимом объеме. Оно обеспечено благодаря поддержке президента страны. Более того, Дмитрию Азарву удается добиваться получения средств с опережением. Внимание и помощь президента в реализации проекта являются определяющими именно э...